Вс! Конец! Конец бедной жизни нахрен! Вс! Был! Пробки! Какие пробки? Пробки поезжал! Что? Ты куда? Ля, ну, это лучше, чем 13 яблок. Уява! Пидор! Гадон! Залупа! позор! Вот так затягивается ручник на BMW GT. Джип Гранчероки, Мини Купер. Загули! Это что такое? Ой. Ход, сука, все-таки все доел. Заблудился. Жадность Фрая разгубила. Сына! Да? Дверь открываю, мама приехала. Так что теперь mm -hmm. они могут принять всем себя. Василий Блять. То есть у нас было три хомячка, из них четыре сдохло. Остался минус хомячок. А минус шесть х плюс четыре х. К шести дохлым хомячкам добавляем четырех нормальных, получаем два дохлых. Говно голубо, пенис я головка, нюха Подожди, подожди, что это? <свят> Ой, мне живот разболел. Ой, мама родная. Фу.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 У тебя есть любимая мягкая игрушка? Да. Какая? Диван. <бежи> <пев> Иршавака. <бежи> <пев> <пев> Нахуй локдаун, сука, get down, ствол у виска, клип, как пил, пал мало дом, крей, я кого-то вливал, пару пентлина и лап, на, пей, Чепа тёпа, гос, дрэм, дрэм, брэм, бонг, бонг, -бон блядь, сорок бэнс, на, кубан, лайк, он, да, что ж ты мне скажешь, эй, сука, в чем дело, хм, лучше звали себе, займись делом, ой, мама дорогая, прости меня, господи,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 А после этого уже цель должна превратиться в результат. В результат – это уже все, тот результат, который ты себе ставишь.